Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня я вам расскажу очень подробно об акции, которую запустила компания Арифлейм. И вы можете стать участником этой акции и получить набор парфюмерно-косметических товаров от Арифлейм на 14 тысяч рублей. Итак, что же это за акции, как в ней участвовать? Условия. Размещай баловый заказ в каталоге номер 10, выкладывай фото из каталога в соцсетях во время встречи с друзьями и указывай хэштег «Покажи каталог Арифлейм». Получай возможность выиграть продукции набор продукции стоимостью на 14 тысяч рублей. Каждый день с 19 июля по 4 августа будет разыгрываться по одному набору. Что такое «выкладывай» как это? выкладывая фотографии. Смотрите, вы с друзьями общаетесь, сделайте фотографию, как вы общаетесь с каталогом, продукция каталог. Ну как вы обычно общаетесь с людьми, со своими друзьями, знакомыми, сделали фото, разместили у себя на стене в соцсетях и обязательно напишите хэштег #покажи каталог Арифлейм». Это Одно из условий этой акции. Далее. С 16 июля по 4 августа вы можете приобрести набор из 5 каталогов за 139 рублей вместо 229 рублей. Это для всех, кто не участник премьер-клуба. Кто участник премьер-клуба, у кого было в, каталоге, в прошлом каталоге было минимум 100 рублей, Бонус баллов, человек, который сделал 100 бонус баллов, является участником премьер-клуба. Этот участник премьер-клуба приобретет такой же набор всего за 100 рублей. Показывайте каталоги друзьям и знакомым и получайте немедленную прибыль. Далее. Еще раз подробно. Для того, чтобы стать участником акции и претендовать на получение приза, необходимо быть подписчиком на информационные e-mail рассылки организатора акции. Об этом я буду говорить, раскрыто чуть позже. Также в период с 15 июля по 4 августа 2018 года необходимо приобрести набор из пяти каталогов компании Reflame. Обязательно под кодом 94111 и вы станете участником этой акции «Покажи каталог другу». Как только вы приобретаете этот набор каталогов и размещаете любой балловый заказ, вам сразу же присваивается индивидуальный номер участника акции. Внимание! Принять участие в акции можно только единожды. Итак, разбираем все по порядку. Что такое необходимо быть подписчиком на информационные e-mail рассылки организатора акции. Заходим в личный кабинет. Возле вашей фамилии, имени и отчества есть вот такая птичка. Вы на нее кликаете. Перед вами откроется вот такая табличка, где находите «Настройки профиля». В настройках профиля находите общие настройки и перед вами открываются, значит, такие пункты, где вы отмечаете свое соглашение, то есть с чем вы соглашаетесь. Обязательно обратите внимание, чтобы у вас было вот такой вот зелененький квадратик, что я хочу получать информационный e-mail, рассылки, смс от своего лидера и от компании. Если у вас он не активен, сделайте его активным и сохраните изменения. Таким образом, руководители акции будут вам оповещать о ходе акции, как проходит, значит, условия акции, как вы проходите, и кто стал победителем, и когда, и все-все-все подробности будете получать. Далее. В период с 15 июля по 4 августа приобретите обязательно набор из пяти каталогов компании Reflame под кодом 94.11. Как показывает практика, при оформлении заказа вам будет высвечиваться этот код, если не будет высвечиваться, вы его введите для того, чтобы вы могли стать участником акции. И вам присвоится сразу же код участника акции. Зачем он вам будет нужен, я вам позже расскажу. Далее. Размещайте любой баловый заказ с 15 по 4 августа. И вы выполнили все условия в таком случае по акции И начинаем смотреть за розыгрышем, кто же и как начисляется победитель. Я уже говорила, что как только все, кто приобрел набор из пяти каталогов по специальной цене, со специальным кодом, разместил заказ, подтвердил e-mail рассылки, он становится участником. Как только присвоили индивидуальный номер, мы с вами начинаем ну, дальше работать, разбирать все и следить за действиями. И внимание, принять участие в акции можно только единожды. С этим мы с вами уже разобрались. Всего будет разыграно 17 призов, каждый, который состоит. Из одного набора парфюмерно-косметической продукции. Это вот сейчас вы видите вот этот набор. ну он еще тут даже не полный, но практически весь набор, который будет разыгрываться. Что в него входит? Стойкие суперматовые губные помады. Значит, что у нас еще? Туалетные воды, парфюри... парфюмированные спреи, я не буду все перечислять, я просто образно ну, говорю, как они есть, перечисление небольшое. Бальзамы для губ, аппарат для очищения ухода за кожей лица, обязательно присутствует нас это коктейль клубника, скрабы, питательные кремы, румяна, жидкие губные помады сыворотки, в общем, еще другие кремы. И вот общая сумма составляет на 14 тысяч рублей вот этого набора. Итак, далее. Порядок определения победителя акции. Смотрите, как будет рассчитываться эта акция. Идет по формуле. Сейчас мы с вами разберем, вы видите, вот формулы. Значит, вот 19, начнем сначала. Вот это номер 1, первый. Y – это количество участников. Умножается на число. Умножается на число. Первый будет разыгрываться 19 июля. И делится на 51. 51 – стабильное число, все остальное меняется. Количество участников и дата. Далее, как же в этом разобраться? Смотрите, «Y» – это общее количество участников акции, выполнивших условия. То бишь, они приобрели каталоги, сделали заказ, размещают э, фотографии с хэштегом э, в социальных сетях. Общее количество их берется. Вот тут я привожу пример расшифровки. Мы возьмем с вами 17 последний розыгрыш, который будет. Будем сейчас его рассчитывать, эту формулу. То бишь 2000 участников участвовали. Мы умножаем на 4, так как это будет 4 августа, и делим на 51. И получается 156 и другие-другие там у нас идут числа. Как же это будет ну, решаться? Так вот, смотрите, каждому из нас, из всех участников, было присвоен какой-то номер, определенный какой-то номер. Вот. Так вот, это будет целое число. Вот если, допустим, вот здесь 8, 8, сотых, то будет округляться на уменьшение. Значит, это, допустим, будет 156 номер. Он является победителем. Далее. В, акции, в формуле «Мы разобрались» вам на почту будет приходить полностью оповещение по победителям, по расчетам. Все будет подробно, открыто и прозрачно рассказано. Мы с вами продолжаем. Для определения победителя акции, получившего приз, организатором путем анализа рейтинга в акции почитают общее количество и по формуле рассчитывает. Согласно даты проведения акции, все будет четко просматр... ну, все будет вам приходить сообщение. И, да, и вот я уже говорила, что данное количество сортируется от минимального к максимальному и делится на, на цифру в соответствии с формулой. И... и полученное число, которое получается без учета десяток, с округлением вниз. Таким образом определяется порядковый номер, и порядковый индивидуальный номер участника, ставшего призовым. В случае обнаружения, это обязательно, ребята, обратите внимание, в случае обнаружения попыток искусственного изменения результата в акции, просто удаляют из акции и не разговаривают. Если вам непонятно еще что-то по акции, пишите в чатах, мы дополнительно вам расскажем. Но для участия в акции нужно уже спешить. Коллеги, победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был. Это ты стал богаче, чем был. Это ты стал сильнее, чем был. Давайте участвовать в акции.